Мы прошли вместе с вами в ваш дом. Давайте посмотрим, покажем его зрителям. О, ну вот, я вам все и показала все, что могла. Все, что не могла, уж извините. Моих домоработниц вы сегодня, к сожалению, не увидите, потому что я их наказала и отправила в гинзу покушать. Прекрасный аромат. Давайте посмотрим на мою гардеробную. Досчитаем все, что мы не досчитали. Вот она, мой красивый мраморный шкаф из зеркал. Я недавно приобрела себе шортики где-то где-то за тысячу. Рублей? Юблей. Мари, мали, слышал что-нибудь об этом? Деньги. Доллары. Вы в России все-таки живете? А вот недавно была во Франции и приобрела сама себе. Сама себе. Сама приобрела, сама пошутила. Сама посмеялась. Видите, какая я самостоятельная. Ой. Алена, а что это за выход? В свет? Это выход в свет. Секунду. Ты больная? Ну что ты что разговариваешь? Вот, вот это не самая моя идеальная покупка. Не расстраивайтесь. Всего вам самого доброго. До свидания.